Вопрос про то, как понять, затягиваем или не затягиваем длительность брифинга. Критерий такой. На брифинге нельзя принимать решение. На брифинге нужно только согласовывать приоритеты. То есть на брифинге каждый отвечает на твое вопрос, а сделал, планирую, мешает. И как только возникает проблема, тут же ты, ты и ты Встречаемся в 12.40 для решения этой проблемы, а ты и я встречаемся в 11.50 для решения той проблемы. То есть критерий простой. Как только начали решать проблему на брифинге, мы его автоматически затягиваем. Нельзя решать проблему, сразу выносить на отдельные встречи только с конкретными участниками.